Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Наш сегодняшний вебинар посвящен использованию цифровых лабораторий. Цифровых, цифро, цифровые лаборатории используются в России в образовании уже достаточно давно. Есть несколько названий достаточно известных. Однако я хочу сегодня вам представить значительно более продвинутый продукт, с более большими возможностями и хочу показать, как лаборатории эти могут использоваться не только в физике, химии, биологии, но и начиная с самых основ, с начальными классами, тогда, когда детям все интересно, им всего хочется узнать, все хочется подщупать, потрогать, поиспытать. Вот именно с такими детьми и надо начинать настоящие научные исследования. Тема сегодняшнего вебинара «Цифровые лаборатории компании Пасха в начальной школе». И так как продукт абсолютно новый на российском рынке, то я сначала представлю, что такое цифровые лаборатории Паска, Общее представление, чтобы понимали, что это такое. С этого сентября представлены на российском рынке компании «Полимедиа», достаточно известной компания своей деятельностью в образовании России. Что представляет собой образование в сегодняшнее время, так если крупно взять, это то, что наши дети растут в эпоху огромной скорости увеличения объема информации. За год она увеличивается, количество информации увеличивается в разы. И если создавать какой-то, допустим, учебник с самого начала, то вся информация в нем внесенная может устареть до того момента, когда учебник уже появится в школе. Поэтому и подходы к образованию нужно менять. Поэтому и кризис в образовании во всем мире. Необходимы большие перемены. Самый простой путь для того, чтобы справиться с этим объемом информации, это создавать образовательные шаблоны. То есть Усреднять ученика, усреднять некие знания, умения, и тогда будет очень все легко и просто. Будем мы растить одинаковых детей, одинаковых винтиков, шпунтиков, которые будут думать и делать все одинаково. Естественно, это достаточно неудачный подход. Да, наша современная школа представляет именно вот то, что сейчас на картинке. Сидит один учитель, и вокруг него много учеников. Это изображение с далеких средних веков, и ничего с их времен, ничего не поменялось в нашей школе. Да, парты появились, да, стало маленько больше оборудования, но суть образования не изменилась. Учитель вещает, дети повторяют и ему пересказывают. Именно для того, чтобы избавиться вот от этой усредненности, чтобы учесть какие-то современные направления, и был задуман Федеральный государственный стандарт образования. Положения я сейчас зачитывать не буду, они вам всем хорошо известны. Да, основные положения на, направлены все на то, чтобы вовлекать детей в деятельность, где они сами будут получать эти знания. Они сами будут доходить до очень многого, да, под руководством учителя. Учитель уже не является тем человеком, который несет знания. У детей много источников получения знаний сейчас, в том числе смартфоны, у них лежащие в кармане, могут принести знания значительно быстрее и больше, чем принесет их учитель. Поэтому учитель роль сводится к тому, чтобы организовать пространство вокруг ребенка так, чтобы он мог сам получить эти знания, именно те знания, которые надо. Ну вот, соответственно, отсюда и основные положения федеральных образовательных стандартов. Цифровые лаборатории являются одним из главных компонентов современного образования, естественно научного, потому что то, с их помощью можно увидеть многое то, чего мы не можем видеть нашими обычными органами чувств, увидеть, рассмотреть, выявить какие-то особенности, закономерности. Поэтому цифровые лаборатории стали очень популярны в последнее время, и их популярность еще далеко не исчерпана, она будет расти и расти. Компания Polymedia выбрала для в качестве поставщика цифровых лабораторий компанию паска американскую компанию ПАСК. Почему именно эту компанию? Во-первых, это компания, которая занимается именно цифровыми лабораториями и именно для образования и уже в течение 50 лет, то есть это узконаправленная деятельность в течение долгого времени. Представлена компания в 80 странах мира, имеет собственные программы обучения. Элементы этой программы обучения мы сегодня как раз и раз смотрим. Вот только последние 4 года изображенные здесь на схеме те награды, которые получила компания «Паска» в мире. То есть это очень известная, заслуженная компания. Еще, все оборудование компании «Паска» сертифици... сертифицировано по стандарту ISO 9001. Это стандарт оборудования, настоящего промышленного оборудования. То есть все эти датчики вполне могут использоваться в, в, в реальной промышленности. Ну и компания Паска дает гарантию 5 лет на свое оборудование. Ни один производитель не дает такой гарантии, что 5 лет в школе это оборудование будет работать безотказно. Что предлагает компания? Во-первых, это цифровые датчики. Всего их более 70 видов, этих датчиков. Причем многие из них являются мультидатчиками, то есть измеряют сразу несколько параметров. Это устройство сбора данных и анализа. Вот я сейчас переключу. Вот вы сейчас видите одно из устройств сбора данных, называется Spark, и вокруг него несколько датчиков. Вернусь обратно в презентацию. Это лабораторное оборудование. У компании PASC есть уникальные образцы лабораторного оборудования, которых нет больше ни у кого. И компания Polymedia сейчас, мы в ближайшее время это оборудование завезем и будем уже демонстрировать, показывать везде у нас в России, чтобы вы видели, что это действительно есть уникальные вещи. Ну и компания ПАС, как я уже говорил, имеет собственные программы образования, повышение квалификации, различные проводят вебинары, семинары и так далее. Датчики. Вот то, что я говорил. Более 70 датчиков по всем направлениям естественно-научного знания. физики, химия, биология, окружающий мир начальной школе. Точность датчиков. Это менее 2% погрешности этих датчиков. То есть это уникальная Точность для российской техники школьной, потому что если брать технику, то которая сейчас в школах, там погрешности могут доходить, особенно если это техника прошлого века, как, какую у нас много в школах, то там погрешности до 20% могут доходить. Ну и надежность, как я уже говорил, гарантия 5 лет. Мультидатчики. Мультидатчики, их более 20 штук, это датчики, которые одновременно могут измерять несколько параметров, ну вот, например, внизу показан химический датчик, мы сегодня с ним будет, будем работать, он измеряет давление, напряжение, уровень кислотности и еще там пару параметров. Вот мультидатчик качества воды, по-моему, да, качество воды, вот измеряет четыре параметра одновременно, то есть, имея один датчик, можно проводить очень большое количество экспериментов с различными жидкостями. Начиная работать с датчиками Паска в августе мы начали работать. Мы провели очень большую работу по изучению образовательных программ практически всех естественно-научных дисциплин и с начальной школы и до физики 11 класса. Разработали комплекты датчиков, разработали рекомендации, и постепенно в течение этого года будут появляться различные методические материалы. Готовить их не так быстро, конечно, но вот они постепенно будут появляться. Вот устройство отображения поподробнее. Вот то, что я показывал сейчас, у меня лежит вот устройство, называется Spark. Покупая это устройство, вы сразу будете иметь у себя 61 эксперимент, уже загруженный в это устройство. Устройство очень удобное, легкое, эргономичное, лежит удобно в руке, предназначено специально для детей такого младшего и среднего возраста. Оно может подключаться к компьютеру, именно так у меня сейчас и происходит. Вот он по кабелю подключен к компьютеру. И подключив к нему датчики, я буду сегодня проводить эксперименты. Также есть устройства проводные и беспроводные для подключения к различным устройствам – к компьютерам, к планшетам. Это подключение через USB или по Bluetooth. И, соответственно, все эти датчики и устройства работают с планшетами на Android и iOS. На устройствах apple то есть таким образом датчики паска работают практически со всеми устройствами которые могут быть в школе компьютеры ноутбуки планшеты с различными операционными системами и также есть специальные устройства такие как Spark. то есть любая школа может выбрать на любой на свой вкус то что ей нужно то что ей удобнее. Ну вот демонстрационное лабораторное оборудование, вот здесь по физике показано и по биологии. Я же говорил, его очень много. Каталог Паска насчитывает более 1700 позиций. И вполне можно оборудовать целые лаборатории по всем, естественно, научным дисциплинам. Но ну, здесь изображена установка для проверки закона сохранения энергии в механике и установка для изучения фотосинтеза и экосистемы по биологии. Программное обеспечение компании Паска совместимо, как я уже говорил, со всеми операционными системами Windows, iOS и Android. и Оно одинаково во всех системах и адаптировано под touch, то есть с ним можно удобно работать на планшетах, на интерактивной доске очень хорошо работать. Так что учителям большое раздолье в выборе устройств и способов работы. Ну и в окончании презентации. надо да, скажу, что поддержка по работе ведется очень большая и компании самой Паска и компании Pelimedia через портал atcommunity.ru, собственно от которого сейчас и идет данный вебинар. Поэтому вы всегда можете связаться с нами если вам нужна поддержка, вопросы, консультации и уточнить, запросить различные вопросы. Ну а теперь приступим конкретно к презентации различных оборудований. Несколько экспериментов. Я покажу сегодня три эксперимента для начальной школы. Итак, что это будет? Во-первых, начальная школа, дети только-только пришли. Если у них еще за первый класс не убили охоту учиться, желание учиться, да, то 8, 9, 10 лет у них огромное желание что-то узнать, в чем-то разобраться. И здесь помогут очень хорошо датчики. Тем более в этом возрасте можно закладывать основные научные понятия, термины. И вот... Датчики в этом очень сильно помогают. Первый эксперимент, который мы рассмотрим сегодня, это введение понятия температуры. То есть, что такое температура? Связь температуры с понятиями холодно, жарко, там, холоднее, теплее. Что значит температура увеличилась, что значит температура уменьшилась. Итак. Первые два эксперимента я проведу по схеме, предлагаемой компанией паска для проведения экспериментов с цифровыми датчиками. Вот перед вами открыта презентация, так называемая подготовка для проведения эксперимента. Она у меня сейчас на компьютере. Точно так же она может быть на устройстве Spark. Еще раз я его покажу вот на этом. Точно такая же презентация загружается на... Планшеты, поэтому не неважно, какой из этих устройств, оно будет везде работать одинаково и выглядеть одинаково. Итак, логика проведения лабораторных работ здесь такая. Во-первых, задается проблемный какой-то вопрос, наводящий вопрос, вопрос, вводящий в тему, который дети должны обсудить в парах или в группах. Ну, здесь вопрос такой. Как можно сравнить ощущение измерения температуры? То есть, как можно соотнести то, что вам жарко или холодно, и как это можно измерить и узнать соотношение с температурой? Дети должны обсудить и какие-то свои варианты предложить. И дальше вот такие вопросы, которые помогут прийти к решению того вопроса. Что такое органы чувств? Да, что они должны вспомнить наши органы чувств, с каких частей стоит анализатор, почему необходима взаимосвязанная работа всех анализаторов и так далее. То есть, что такое органы чувств, зачем они нужны человеку. Дальше рассказывается, что за оборудование. А оборудование здесь такое. Спарк в него включен датчик температуры. Датчик температуры себя представляет вот такой вот, вот на фоне синего я, очень маленький датчик, вот белая головка. Что дает? Как известно, температура измеря измеряется таким образом, что тело, измеряющее температуру, приводится в тепловое равновесие с телом, у которого измеряют температуру. А вот такой очень маленький датчик, вот я его на фоне ногти положу, показать, что он размером с ноготок. Такой очень маленький датчик очень быстро приходит в тепловой равновесие с телом, поэтому позволяет проводить очень быстрые и точные эксперименты. Я включаю его в устройство, и вот я буду с ним работать. Переключаюсь обратно на презентацию. Итак, датчик у меня в руке. Дети должны подготовить все материалы, я всю эту работу проводить не буду, она очень большая, тут и смешивание воды, я только рассмотрю момент, когда разбирается вопрос, что такое температура, повышается, понижается, как ввести понятие температуры. Вот первый вопрос. Кожа очень чувствительна, мы сейчас с помощью пальцев пытаемся отличить горячий от холодной. Подумайте только, что бы мы делали, если бы не могли чувствовать горячее и холодное? И вот здесь особенность программы обеспечения Паска. Дети могут прямо здесь вводить свои вопросы-ответы. Я сейчас печатаю на компьютере. А то же самое они могут делать на планшетах и на устройстве Spark. Здесь есть специальная клавиатура, вот, виртуальная. И с ее помощью дети могут вводить информацию. Следующий вопрос. Вы прикоснулись к предметам, а у них температура разная, но термометр показал одинаковым. Что вы думаете? То есть ситуация... Температура кажется разная, а термометр показывает одно и то же. Дети должны высказать свое мнение об этой ситуации. Ну а дальше термометр подключаем. Вот он у меня в руке. И жмем зеленую стрелку. Вот мне сейчас показывает температура воздуха 26,8 градуса. Шагаем дальше. Используя датчик температуры, запишите значение. Вот дети могут... Записать значение температуры сюда. Шагаем дальше. Измерьте температуру вашей руки, придержая пальцем. Я беру этот датчик и прикладываю к своей ладони. Прижал. Вот прижал. И у меня показывается температура руки. Когда установилось, так дети могут, соответственно, записать. Ну, пускай 32 градуса. Ну, здесь дальше предлагается измерить температуру у детей в группе, то есть, если они группой работают, у каждого в группе делается это достаточно легко. Вот значение стоит, здесь сейчас 29 примерно градусов, ну, вот я сейчас зажму в пальцы, вот за 30 пошло. Мы берем, нажимаем стрелочку, вводим здесь имя, и когда температура установится, Нажимаем галочку. Вот, 32 градуса. У Васи 32 градуса. И так делает каждый ученик в группе, если они делают группой. А теперь подумайте, какие ущ... ощущения испытывает ваш... ваша рука в спокойном или движущемся воздухе. То есть теперь что дети берут? Берут и машут чем-то на свою руку. И что они чувствуют? Естественно, что они здесь должны написать что-то типа, когда я машу, то я чувствую холод. А теперь то же самое, они делают температуру воздуха в спокойном воздухе и температуру, когда воздух движется. Да? И записывают, там, 26. И вот после этого начинается все самое интересное. После того, как они провели, получили все эти значения, они начинают уже думать, а как соотносится то, что они чувствуют холод, и как менялась температура у термометра, у нашего датчика. Как соотносится то, что они чувствуют тепло, и как менялась температура датчика. То есть вот здесь самое главное, ведь понятие температуры дать невозможно, нет определения у температуры, что это такое. А тем более, если еще в старших классах можно придумать там через энергию как-то, то в младших классах это невозможно. Поэтому здесь главное, чтобы они усвоили понятие температуры с вот этими понятиями холодно, тепло, повышение температуры теплее, понижение температуры холоднее. Ни один термометр. Наш жидкостный или термометр спиртовой, или термометр с артутью, который, кстати, уже часто запрещают в школах, не может дать вот этих значений, когда значения меняются совсем немного. Вот здесь эти датчики очень хорошо помогают в введении понятия температуры. Что я еще не сказал по программному обеспечению, я вернусь маленько назад. Вот эти страницы, где дети что-то пишут, Дальше с помощью специальной кнопки фотоаппарат они могут сделать ее скриншот. И вот эти все страницы, где они пишут, дети делают скриншоты. Таким образом накапливается. Так, остановлю я показания. Таким образом накапливается целый журнал. Во-первых, изображение и журнал который можно либо распечатать, либо экспортировать в виде изображений. Вот на рабочий стол я его экспортирую. И вот у нас журнал из изображений. Именно вот эти журналы учитель и проверяет. Если у нас подключен планшет, мы можем сразу отправить на почту учителю. Если Spark, мы можем на USB-флешку сохранить, она туда вставляется. Таким образом, дети сдают отчет о проделанной работе. Следующий вариант, который я рассмотрю, это работа уже другая. Почему или зачем мы чистим зубы? Хорошая работа по, как сказать, естествознанию по изучению человека то есть детям чтобы не просто говорят чистите зубы а зачем не объясняется вот сейчас мы проведем вот такой эксперимент у меня здесь три жидкости вода прозрачная так кока-кола вот бутылочка стоит и сок апельсиновый я вместо теперь Датчик температуры отключу, а подключу вот такой датчик. Называется датчик химический. Главный его элемент, который будет работать сейчас, это вот этот вот. Синенькая такая трубочка. Это датчик кислотности pH. Я вставляю в спарк наш датчик. Так. Берем... Датчик pH, пускаем измерение, вода, ну вот 5,67. Для информации, уровень кислотности pH у нас во рту на 6-7 единиц. Ну вот здесь 6 с чем-то он уже почти я остановлю. Так, теперь после воды ополаскать не буду, опущу в Coca-Cola. И еще для информации. Чем ниже число, тем кислотность выше. Да? Вот так, с ошибкой написал. 2,66. Отряхну я его, помою после колы и опущу в сок. У сока 4,0 с чем-то там. 4,04. Ну вот все. Эксперимент проведен. Датчик можем убрать. И продолжаем работу. Вот мы получили значение. И дальше продолжаем исследование. Собственно, исследование дальше выше. Ну, здесь еще подразумевался уксус. Ладно, соки. Вот она наша таблица, которую дети собрали. Так, здесь был сок. Сок. И дальше дети анализируют. Что получилось? Как вы думаете, почему важно? Так, это так, так, так, так. Перечислите уровни pH в порядке убывания. То есть дети перечисляют 6, 2, 4. Почему в порядке убывания? Потому что я говорил, чем меньше число, тем более кислый напиток. 6, 4, 2. Ну и подписать их надо. Ну, теперь идет Объяснение. И дети должны теперь выяснить, какой же напиток самый вредный для них, почему он самый вредный. Вот и поясняется, что у нас самый вредный является кока-кола с кислотностью 2, 2 единицы, то есть это ужасно кислая среда, почти как настоящая кислота. У сока чуть-чуть побольше, кислотность 2 поменьше, чуть-чуть кислотность. Но до того, чтобы это было нормально для нашего рта, 6-7, еще очень далеко. И, соответственно, вот здесь дети, отвечая на вопросы, соответственно приводят, приходят к выводу. Еще идеально здесь, чтобы провести исследование, это обычные лабораторные. А если провести исследование, то детям можно задать на дом следующее. Допустим, возьмите яйцо вместе с мамой или с папой, положите его, например, в раствор уксуса. Возьмите другое яйцо, положите его в кока-колу прямо дома в кока-колу и посмотрите, что с ними будет. Ну, в уксусе всем известно, да? Яйцо станет очень мягким и в конце концов скорлупа его абсолютно разложится. В кока-коле то же самое произойдет с яйцом, только через долгое время, через более долгое время, но то же самое его скорлупа станет и меньше, но ну и окрасится вся. И тогда дети, уже придя на эту лабораторную, они уже будут иметь какое-то представление о том, что вообще происходит. А если учесть, что наши зубы да, состоят из большого количества кальция, а с кальцием они видели, что происходит, а напитки они теперь видели, что они кислые, ужасные, и что? И, соответственно, можно делать вывод о том, как влияют данные напитки на наши зубы. Так. Ну и последний, третий пример, который я хочу сегодня привести, это уже исследование на улице с помощью других, еще с помощью одних датчиков. Итак, я начну маленечко издалека. Вот я выведу. Елена Чулихина. Проводила эксперименты этой осенью в своем классе с второклашками. Описала достаточно все это хорошо. Ее работа вызвала большой отклик в интернете и на образовательной галактике Intel, и на AdCommunity. Суть этой работы в чем была? Она использовала устройства детей, смартфоны, планшеты на экскурсии на природу. да, Насколько я понял, они изучали осеннюю природу. То есть детям нужно было сфотографировать характеристики осени, и потом дальше они в классе обрабатывали все это. В том числе обрабатывали с помощью интерактивного стола. И в результате получили несколько вариантов газеты про осень. К чему я все это веду? То есть эту работу было бы у Елены оборудование Паска, датчики Паска, Можно было бы эту работу еще более углубить и ввести некоторые элементы научности. Ну, например, так. если мы возьмем два датчика, еще дополнительно два датчика. Это датчик света Light Sensor и датчик погоды, Weather Sensor. Вот эти два датчика. Датчик погоды измеряет Температуру, относительно абсолютную влажность, атмосферное давление. Датчик света измеряет уровень освещенности. Что мы делаем? Вставляем эти два устройства в Spark, два датчика. Как я уже говорил, дети могли использовать и свои планшеты для подключения этих датчиков, в том числе. Или брать вот, эти, вот это устройство Spark. То есть вариантов предостаточно. Теперь перейдем вот эта система И я перехожу теперь все, вот сюда. Вот мы видим два подключенных датчика. Датчик освещенности и датчик погоды, дающий нам сразу 6 показаний измерений. Итак. Что могли бы делать дети? Например, Итак, мы выходим в парк или в школьный сад, изучаем признаки осени. Но эту тему можно маленько расширить и сформулировать так. Да? Природа в период смены сезонов. То есть, или признаки смены сезонов, то есть, что происходит с природой, когда меняется сезон. Допустим, осень с лета на зиму или весна, когда с зимы на лето. Что происходит, почему происходит, как это происходит. То есть дети выходят, фотографируют. Но плюс к этому, что они еще могут сделать? Они могут измерить параметры. Так, я беру, допустим, температуру. Так, стоп. Создать. Освещенность. Температуру. Относительную влажность. То есть те параметры, которые как-то определяют состояние перехода. Вот. Окей. Вот у нас три параметра. Я нажимаю, и мы получаем показания. Эти показания, вот в данном случае сейчас, дети могут записывать либо в какой-то журнал, а могут вести работу прямо в этом ПО. То есть я сейчас создал вот такую страницу. А остановлю... Можно создать вот такую страницу. Берем освещенность, температуру, влажность и создаем таблицу. Ой, подождите, я рано таблицу создал. Я создам еще текстовые данные и назову их «Дата». Окей. Теперь я беру освещенность, температуру, влажность и «Дата». И сделаю таблицу. Окей. Вот такая таблица. Столбик время у нас лишний. Мы его удалим. Вот, мы получили вот такую таблицу. Освещенность, температура, влажность, дата. И мы можем настроить ручной способ снятия показаний. Окей. Все. Теперь, допустим, приходят они 1 сентября. Включили, датчики измерили, все, зафиксировали освещенность в люксах, температура, относительная влажность. При этом они сфотографировали, получили фотографии и такой набор данных. И в результате они получают, что через некоторое время они получают массив данных, который можно построить также в виде графиков. Например, сейчас я остановлю. И создам страницу, опять же, этих всех величин в графиках. Так, стоп, извиняюсь. Освещенность, температура, влажность, время. Окей. И вот мы получаем в виде графиков, фотографии. И уже они могут не только создать газеты, но и подумать над тем. А что происходило с температурой? А как это влияло на листочки? А что происходило с влажностью, с освещенностью в том в самом месте, если все производит в одном месте? А освещенность она становилась меньше, меньше, меньше. Температура становилась меньше, меньше, меньше. И что происходило? То есть они получают теперь не только какие-то навыки фотографирования создания газет, но и появляется у нас анализ, синтез данных, анализ этих данных и. Создание каких-то выводов и получение уже научных знаний. Что происходит, почему происходит, когда, по каким причинам. То есть вот таким образом имела бы Елена Александровна еще вот такой вот простенький набор. Можно было бы вот такой вот. Можно было бы провести еще более интересную работу, которая наверняка детям бы понравилась бы.